На сайте www.vysportchugal.com вы сможете заказать экскурсии по всей Португалии без посредников. Всем привет, меня зовут Роман Стельмах, я живу в Лиссабоне уже 5 лет и рассказываю о Португалии на своем канале. Если вы планируете поездку к нам, обязательно загляните в описание, там много полезных ссылок. Сегодня я расскажу вам про Океанариум в Лиссабоне. Это то место, которое я рекомендую всем, кто приезжает в Лиссабон с детьми, но взрослые тут тоже не останутся равнодушными. Лиссабонский океанариум расположен в районе парка наций, построенный и открыт в рамках всемирной выставки экспо 98. Здание находится на воде и с землей соединяется туннели. Общая площадь океанариума составляет 20 тысяч метров квадратных. Количество воды, которая распределена более чем в 30 аквариумах, около 7,5 миллионов литров. В океанариуме Лиссабона обитает приблизительно 500 различных видов живых организмов, а главной достопримечательностью океанариума является его центральный огромный аквариум объемом 5 миллионов литров. Он символизирует собой мировой океан. Перед огромным прозрачным аквариумом кажется, что можно рукой дотянуться до блестящего бока акулы или ската. А теперь о жителях океанариума. Пингвины, каланы, они такие прикольные, когда умываются. Медузы, рыба всевозможных размеров и форм. Акулы, огромные скаты, аквариумы с земноводными, павильон с тропическими растениями и даже морские драконы. Кого здесь только нет. Мне кажется, что перед огромным аквариумом можно сидеть часами и наблюдать за размеренной жизнью морских жителей. Большинство акул, которых вы увидите, живут в океанариуме с первого дня открытия. Многие родились уже здесь. Более того, Лиссабонский океанариум участвует в десятках международных программ по разведению и изучению этих хищных рыб. В 2017 году «Океанариум» совместно с Фондом по сохранению океана и Фондом «Голубой океан» выделили 100 тысяч евро трем организациям, чья деятельность направлена на сохранение популяции акул и скатов в португальских водах. Условия, в которых живет вся живность в «Океанариуме», практически идеальные. Именно поэтому здесь вы сможете увидеть рыбу-луну, которая очень требовательна к качеству воды и температурному режиму. В мире очень мало аквариумов, где она приживается. Официальным талисманом океанариума является кукла Вашко. Как вы понимаете, здесь отсылка к мореплавателю Вашко Дагама. Океанариум работает с 10 до 19. Взрослый билет стоит 19 евро. Приезжайте и обязательно посетите его.